сан Центр, сан интернет-портал Радио Центр Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, уважаемые гости и корреспонденты. Корреспонденты у нас сегодня Радиомост, это Чикаго, Нью-Йорк и Минск, Беларусь. И на связи у нас в первую очередь Минск, Беларусь, Татьяна Снитко, независимый журналист, и Ярослав Беклемишев из Нью-Йорка. И у нас сегодня тема достаточно... Интересная, необычная, может быть, для многих. Будем и говорить о еде. А поскольку у нас сегодня программа, которая называется «Мой родный кут», и впервые она идет на э, белорусской мове, на белорусском языке, то наши корреспонденты будут э, размовлять по-белорусскому. Я правильно говорю? Так, ладно. Вот. Поэтому вам слово кто начнет? Раз мы говорим о белорусском, белорусской кухне, вот я сегодня для себя выяснил новость. Для меня это была какая-то вот новая вещь. Ярослав, озвучьте. Наверное, вы начинаете, правильно? Ну, когда Татьяна... Татьяна, да, я, ну я, мы... я пошла, Т... добро? Добро, конечно. Добро. Все, судом, я пошла, всем приветствую. Татьяна, приветствую, рады Привет. слухачам и тех, кто нам слышу на ютубе. Будем сегодня разговаривать про белорусскую кухню, бо это тема бесконцевая, это правда. Я много ездил по Беларуси, когда работал на телевидении, я уже указал это не один раз. И то, что отбывалось у нас в программах, это была не только политика, это были не только экономические питание. У нас за то такая кулинарная рубрика, у которой ну, ехали увылки. Пытались, э, что у их такого традиционного есть у их кухни, и много интересного, много интересного. шмат-шмат А, я хочу сгадать э, такую тенденцию. Э, может, году 20 тому это было, а, да, Так, года. Э, Когда в Уминскую э, пошли возникать первые Макдональдсы, э, был такой рух. Э, он был даже не на узровне урата, а на узровне экономичных структур, которые казали. на что нам это Макдональдсы, бо у нас есть э, такие блюда белорусской кухни, э, которые могут працавать фастфудом для белорусов. Макдональдсы это не наши, а вот такие там, э, каб, э, ты ешь смажни, смажни это такая белорусская пицца, а ты ешь драники и нечто иншее. Можно такие фастфуд э, белорусские пооткрывать и э, Макдональдсы его в не потребны. Та, мол, до Татьяны. Татьяна, у меня вопрос к Татьяне. Татьяна, в Минске, городе сейчас есть такие пункты, именно белорусского фастфуда? Эти все это так на здоровье идеи загинуло? Нет, это не загинуло. У нас есть шмат Макдональдсов, но вместе с этим мы имеем шмат фастфуда белорусских. Я худко смачила, допустим, здесь, так, mm -hmm. такой пункт. Деньше, я даже не знаю, всех я назвала. И ж драники продаются, драники с мясом и разные mm -hmm. вещи. Хотя я лечу, что не незаслуженно, допустим, забытые лазанки. Это такое, такая белорусская страва, всталка лазанок, белорусско-литовская, еще mm -hmm. сейчас его выкрыл. Потом есть в ресторанах разных, в калярных, и драники, ой, блин, не драники, а блины, драники само собой, mm -hmm. блины с мочанкой подают. И у вот, меня целая сетка ковярнила, и называются Васильки. Но я не рекламую, я из них. я это как не А допустим, вот недавно мои американские свояки проезжали из Нью-Джерси, И с день, мы не разом ходили у Васильки, на вот вначале там не на родину, потому что, ну, Васильки пожидали. Я бы ностальгичная такая была память их про белорусскую траву, и, конечно, мы заметали летали ну, так вот, про белорусские стравы. Саправды, есть некий миф. Я не знаю, чему, он узник, но может возник тому, что, саправды, основная частка бульбы, которая ишла на Россию, которая расповсюджывалась по Советскому Союзу, по Белому, и она ишла с Беларуси. Хоть бульба – это такая культура, которая ну, пришлася, уже принялася у 19-м стагодзе Але, бульба у Беларуси э, З'явилася раней На году 100 Чым у России, а... Напомню, тебе расскажу, что у России первая бульба заявилась про Анне Леопольде у них это было полторы годы помеж Анной Ивановной и Елизаветой. И вот один чем отзначилось ее правление, это полтора годовое, это заявление бульбы. Ну, а у Беларуси году у нас сто раней, И вот зараз начинается самое интересное. У сегодня скажут, им все беларусы скажут, что драники, бабка бульбиная, что там еще колдуны. Цепилины. нет Цепелины, Ну, Ципелины это литовская уже. У нас, нас это колдуны, завец. Между Цепелины, Это узник назва уже у 20-м И вы, разумеете, Потому что они вельми подобные, подобное. Что такое Цепелины, Граф Цепелин, да? Який строй у И вот <laughs> настолько подобные. Это их прозвали а, ципилинами. Поэтому, поэтому форма а, такая, да? Да, да там это в 20-м узникло уже название цепелины. Ну и на заходе изразумело. Вот колдуны, традиционные белорусские колдуны, Драники Это все уводят в белорусскую кухню, это все является на столе. Не во усих, а можно поделить, так исторично поделить то и что а uh, мы было л... и что да, но ну, само разумеется, то то то, то, то то то что было на столе у шляхты, а, это великопольская и немецкая кухня в основном, а, То, что было у селян, у селян была своя кухня, а не, и она я она за над богатейшая, чемсти кухня российского селянина, в белорусский селянин был сам богатейший за российского, а, тому кухня тут э, так самая богатая, и самое главное То, что было, знову таки у городе у мешански, у у сяроди тех, кто занимался Рамес, ну не у тех цеховиков, и просто у городского населения. Таквозь, траники, у все, что э, с картофей, с бурбиной массы вырабатывается, это культура города и это культура еврейской каршмы, между это не национальная белорусская, это культура еврейской корчмы, Потому что в 17-м не недеусередине 17-го Масса евреев с поудня, с Украины, где вы ведаете, что было тады Ну и с Польши частка Яны в недеус районе сучасной Могилюшки, ну так саправдываю, у губернии Яны селились, яны при везли с собой эту культуру еврейской карчмы и вот драники, какие дагетуль у еврейской кухни э, зовут салатки э, с я не помыляюсь. Это все произошло у городской ассиротзе и оттуда оно уже становится, ну, не как э, традиционной белорусской названием традиционными белорусскими блюдами. Вот я и говорю, бабка, драники, колдуны, это все оттуда. Это все с еврейской кухни. Ну а с города это уже пошло и два боки скажем так первый бок это везка другий бог и шляхта так само смогла что это ну, смачно, что это можно есть. И потом уже, нет, в 19 м когда бульбы стало много на Беларуси. Эта культура стала такой белорусской, белорусской. Ну и <laughs> до этого лишится, что драники ⁇ это такая традиционная белорусская культура. Соправды, когда сказать, что было, что... Ну, не только драники, скажем так, активно э, корыстались и белорусы так званой э, черной мукой. Мука так по-белорусски, я помыляюсь. черные мукой. Да, и в Африке мука. Это мука, это мука с жита, это мука с ауса, и когда на хлеб традиционный дежито. Так сказать, в основе белорусских блину, это блины из аусяной муки, яны вельми неподобные на традиционные русские блины, которые мы ведаем, Пекут их их так называемая расчина, это мука с водой и он повинен закиснуть, и вот это кислые аусяные блины, вот это традиционные белорусские такие то, что произшло миновито от белорусов, то что произшло звездки на столы, и зараз уже, ну, не, не, не этой традиции уже не крастаются этой традиции Ярослав Пропанович, я хотел бы, нас слушают на интернете, и я хотел бы объявить наши координаты, наши телефоны. Если кто-то хочет задать вопрос, то это можно позвонить по телефону 224-795-7796, это прямо в эфир. Если получится принять звонок, если нас будет слышно, корреспондента будет слышно и будет слышать Ярослав и Татьяна. Ну и телефон дополнительный, это 847-226-9956, а также вопросы по Skype, SunGates108. Ну вот такие наши координаты. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. А, ну и еще из историчной белорусской кухни вельми интересно то, как корыстались тем, что вырабатывается из молока. Не, ну сметана, творог, этого все было. Сыворотка, mm, зразумела. Але самое интересное у белорусской кухне это так называемые запелки и закрасы. Калим молоко добавляется те блюды, какие с муки, из картофеля, с грибов. Много крастаются на угосподарках забелками так зваными. И вот это нетрадиционное выкорстание молока чего нема у российской кухни. И я даже не ведаю в украинской кухне, эти крастаются вот этими забелками. У Беларуси это вельми такая популярный способ. Именно это у беларуской кухни. То есть много это уже висковые. Это уже способ вязковый шляхтень. Есть слово такое, запянить. Может, они тут чем заделись. Иначе не сможет распользоваться. Это типовое народное такое указание. Ну, да, да, да, да, да. Но на Олега это уже прошло звездки. Ну и соправды, Беларусь это такое скреживание народов, скреживание кухней, и когда на Заходе все же великопольская кухня, я наявно как бы... Можем, можем мы и лечить основной кухней То у все остальные кухни на территории Минавито основного Великого князства Литовского Это уже было ну нечто иншее Але давайте до сучасной Я поделил вось, по всем по командировкам Помотавшись и по вёсках, и по районах Я поделил все несколько культур И эти культуры так по частях свету Яны вельми докладно можно Вызначить территории. Это полночная культура за культурой рыбы это усходняя культура с культурой бульбы, Очка, как я уже сказал, где были э, в основным еврейские местечки, это заходняя культура, э, культура мяса, культура вантробы и культура колбас, это уплыв немецкой кухни и великопольской кухни, и это паудневая культура, это особливая культура, культура палишаку, э, культура э, с неких запасов на зиму, э, культура пательни так зван Культура мачанок и культура рыбов И вот яны э, Мают ну, некие докладные межи Потому э, что ну они крастаются. так рыба, скажем, на Заходе Беларуси, как крастаются там Где великий озерный край Где от, Брасла, от Браславских озеров э, До Витебских э, Это все рыба, рыба и Знов таки рыба Ну и э, тому я начинаю с полночной культуры э, как ты э, относишься до вугра, Татьяна? Судовно относишься, но я веду, что ну, бы для меня это такая рыдкая страва. Это когда мы едем на Нарач, тогда mm -hmm. мы только привозим обовязкового копченого в вугра. Вендженого это, потому, что, а Нарач — это ну, полночь нашей Менской в области родной, где она родилась и а выросла в Так что добро это экзотика хотя хотя у нас там на пол не вводится в угол в маленьких речках и осушенных водопадах у каналах а это уже не инший в угол у них есть такие дрожненькие его там ловят сейчас там ну, это не традиционно но но, но с, с, правда, это не традиционно я просто починаю с этой такой нетрадиционной экзотичной рыбы для беларуси потому что у все ведают, что есть как бы, два шляху э, из нападня э, в угра э, у реках и озерах Беларуси, потому что бассейн Виллии и бассейн заходной Двины, э, бассейн Немана, э, те реки, которые э, тякут у болты море, э, по их э, вугор может сам доходить до да Беларуси. Это первая тенденция. Это такие больше мелкий вугор, но он действительно вугор, который есть Саргасова моря приплыв на полночь Беларуси. Mm -hmm. <laughs> Такая цикавая рыбина. Э, не растился там и приплыв, и потом ён в реках и озерах як, там по па пару годов, 3-4 годы, он набирает товарный вес. А есть mm -hmm. еще... Такий принцип, когда закупают, закупали, да я не веду, как зараз, за советским часом гэта, у полночной Англии, у Шотландии, закупали малька в Угра и запускали просто у э, озеры, и потом на промысловом дроуни ловили его в Угра. И он таки крупный был, соправда, крупный, но Олег это то то то, что сами люди нас насадили в реки озеры. Так коли я был ну сколько разов все районы, я ведаю полночный белорус. Я у все районы Беларуси ведаю. Вугор просто и шел, кожный стол, что не стол, то и вугор. К концу командировки на этом вугору уже крастаться не маршима, потому, потому что кожный хочет тебе здивить, и за кожным столом тебе несут этого вура, Венджана, смаженных, какие он только там не бывает, уродных, я скажу типа, стазих. Олег, это вугор, вот такая вот культура. Олег, не только вугор, потому что... Э, Озерный край, как я уже сказал И там э, он не только э, Озерный, он и лесный край И есть такие традиционные рецепты Как, скажем, просто Ловится рыба тип, Гэта э, все ровно И потом эта рыба э, можно у э, печцы, можно на костры, али она набивается лесными травами. Я наведу какие травы, там и джапор, э, там и дикая чермша, ее используются. И вот эта рыба, традиционный такой полночный э, способ, э, э, когда э, рыбу э, таким вот чином набиваются этими травами, потрошать набивают травами. И после этого, наверное, не то, что рыбой не пахнет. Э, это я не веду, это пах, не кака, пах лесу, пах в озеро и лесу. То есть это немогчимо передать словами, что это такое. Я, я разумею, что все захочут заразъездить, но... Але... Конечно, захочут. Я короче, не спребывала. Я помню, в Беларуси менее не объездила, чем все остальные частки. Причем я больше объездила городы. Причем в я ведаю по своих родных местах на Польшу. А я, вот мне зараз, как ты описал набивание э, разными травами, альбоя кажут зелками, еще это слово, Ну так. это. Нет, я тебе что нагадала и помню, в Беларуси, яку полоцком, мне научили мои себры родить традиционный белорусский виртовый напой крупный. Потому что, да. правда, было же ни шмат родных злок, травал, mm -hmm. чабр чабор. — Чабур, чабур, чабур. Пахнет шабур, да. Правда, это было не пахло ни спиртным напоем, а пахло травой Але я, на жаль, не тратила этот рецепт. Когда мы будем говорить про спиртовые напои, пожалуйста, не забудьте на крупный. Ну так, ну, потому что то, про что я казал, это крупную рыбу в основном так. С таким рецептом Потому что, ну, карп Вось карп за усёды Там много в Беларуси рыбохозяйственники Разводить карпов И карпы, вот так, традиционные Но той карп, який у рыбохозяйственных Разведенных, это не рыба, я лечу Бо невероятно Ну и мясо-сома Традиционное на столе мясо-сома Колись сома Колись было много сома У озерным край, зараз уже меньше, про нас уже было меньше, але то, что ранее просто это была такая традиция, сом был заусёды, так само у розных видах, але сом был колистий, я не думаю, что зараз его уже много там, потому что это складаная рыба, ей ловить складано вельми, але вот такие линии, коллеги, карате, кажется, крупная рыба, вот под этому рецепту идёт, Иде. ну я уже не буду Казать там про некие тыпы ухи, але вот такая вот рыбная культура, якая на Пауночше Беларуси, и она иснуе и э, это гэта... mm -hmm. то, и, что колька либо, скажем, э, про Пауночше на белорусский стол рыба на им будет заусёды. Э, полишуки так само, олени так у полешиков, як гэта на Пауночше Беларуси. Ну так, да, и там соправды рыбная культура так сама, mm -hmm. это правда, але и там вот то, что ты описываешь, видишь ли? Mm -hmm. Трошки одрозниваются, потому что на Прыпеце трошки по-иншему готовят. Ну, а я расскажу по частку